Здравствуйте, дорогие радиослушатели. В эфире программа Политинформания Радио Народная Волна Чикаго. Хочу сказать, что самое популярное радио на Среднем Западе. Ее ведущие Геннадий Брумер и Эдуард Брумер. А сегодня у нас в гостях очень известный журналист, украинский журналист, шеф э, корреспондент инф, информагентства Униан Роман Цимбалюк. Роман, добрый вечер здравствуйте здравствуйте роман И еще раз большое спасибо что в такое позднее время согласились с нами побеседовать для наших радиослушателей. мы тогда сразу начнем с вопроса владимир александр зеленский президент украины вот будет год как он во главе такой большой страны как вы считаете справляется ли он со своими обязанностями вязался ли он в свою игру и какие, ну, какие проблемы, с которыми он не может справиться на сегодняшний день? Какие проблемы вы видите, с которыми он не может справиться на сегодняшний день? Может быть, он что-то удачное решил уже? Тоже, если у него есть плюсы какие-нибудь. Ой, вы знаете, такой сложный вопрос, но на самом-то деле Владимир Зеленский разочаровал всех. Потому что когда была избирательная кампания, очень масса людей считала, что вот поменять власть и сразу манна небесная просто польется по кранам в украинских домах и квартирах. Часть общества считала, что будет тотальная зрада или предательство, если говорить по-русски. Но ничего этого не произошло, продолжается развитие страны вот в таком вот неспешном ключе. Главная проблема, очевидно, что он осознал сейчас, что писать сценки все-таки сложнее, писать сценки все-таки легче, чем руководить государством. И по сути мы видим, что он ну, не имеет кадров достаточно, в достаточном количестве, чтобы расставить своих людей на ключевые должности, при этом, мне кажется, он остается искренним человеком, и по крайней мере я не видел, чтобы он, ну как бы, погряз в каких-то там скандалах коррупционных или нет. Но искренности в нашем деле мало. А, а, такой вопрос следующий. А, ну не подумайте, что я сторонник. А российской пропаганды но вот если в россии в украине э, глубинный народ ну, вы можете сами расшифровать что значит глубинный народ если вот такой вот в украине как вы считаете слушайте вообще вся эта ситуация с зеленским она как раз и показала что действительно есть потому что э, я вот очень так э, э, Подбирал слова насчет первого года руководства Зеленского. И вот по сути получается, что вот вертикаль власти, она до сих пор не выстроена. Но уже год практически прошел, все у нас нормально, главные решения принимаются. И конечно пандемия с коронавирусом нас всех подломила, но это касается не только Украины. Но в целом, знаете, страна никуда не делась, гривня никуда не делась, украинский флаг никуда не делся. Так что в этом плане можно даже использовать, мне кажется, этот термин, который, если не ошибаюсь, придумал Владислав Сурков, который курировал оккупированным Донбассом. Значит, в Кремле значит вы считаете, что есть глубинный народ? Получается, да. А где конкретно в Украине? Он по всей Украине размазан тонким слоем? Или все-таки он концентрируется в какой-то части, ну, например, на востоке Украины? Ну, я не знаю, почему вы восток выбрали, выбрали, но вы знаете, у нас так все устроено, что у нас граждане Украины, украинцы, они живут по всей стране, и они как раз и формируют этот глубинный народ Потому что, ну смотрите, вот опять же вот так затронули российскую пропаганду Что вот они нам рассказывают, как бы, что там, на востоке одни люди живут, на западе другие Все они такие разные-разные Но тот год показал, что все нормально, никаких эксцессов не происходило Они происходят только на тех территориях, которые контролируются Российской Федерацией вот и все, и я бы в данном случае э, присел бы попытки э, вот так вот как бы выделить кого-то в данном случае. Все украинцы одинаковые, у нас одинаковые проблемы, одинаковые радости очень часто. Так что я, я думаю, что ничего человеческое, оно э, людям не, не чувствует, да? и это касается не только разных регионов Украины, в том числе и разных штатов Соединенных Штатов. Роман, мы еще вернемся к пропаганде, вообще к слову пропаганда, и в особенности к российской пропаганде, но меня, я хочу, во-первых, вам сделать комплимент, вы человек довольно смелый, а вот выступая, участвуя в пресс-конференции Владимира Путина и задавая ему такие, будем говорить, непростые вопросы, да, не бойтесь за свою жизнь? Ой, ну, конечно, боюсь, а почему бы за нее не бояться? Она у меня одна, и это абсолютная для меня ценность. Но в данном случае вопросы, они как бы, я бы не сказал, что они какие-то там сложные или острые или еще какие-то. Этот вопрос задал бы любой украинский журналист, который волей судьбы оказался бы на моем месте. Просто, ну, так сложилось, что у меня... В 2008 году, как отправили корреспондентам. Так я вот уже сколько здесь сижу. Я тут всех знаю, они меня знают. Еще до военных времен. Просто э, эта же ситуация э, вторжения, она же э, ну, много изменила. Но я как был репортером, так и остаюсь. Я всего-то на все говорю э, то, э, что по сути говорят сами российские э, чиновники, только они как бы выводы из этого делают на э, разные. Я их называю на российскими оккупантами. И здесь не надо как бы э, удивляться, потому что, ну, слушайте, на части Украины российский флаг, и все переговоры по этому поводу нужно вести почему-то с россиянами. Ну, так как такова дан, данность. Роман, я бы вот вас как журналиста попросил сделать зарисовку Владимира Путина. Вот э, как бы вы ну, тремя, пятью словами могли обрисовать этого политика На, вашими глазами Вот если к пример я просто э, добавлю, если взять, допустим, три краски, да, белая, черная и серая, какой бы краской вы рисовали портрет Владимира Путина? Я думаю, черно-белым, контрастным. Понимаете, я, во-первых, не отношусь к нему как к личности. То есть понятно, что это и человека как физическое лицо. Но в данном случае просто мы как бы начинаем... Вот это так, таким страдает украинская аудитория. У нас очень многие считают, что вот если Путин улетит на Марс или на пенсию уйдет, то все изменится. Во-первых, это спланированная государственная политика российская, которая будет продолжаться и далее. А насчет лично Владимира Путина, ну, с точки зрения гражданина Украины, он развязал войну, он является преступником. Ну, это так, потому что от его решений погибли тысячи людей. Просто, когда вот время сейчас проходит, как бы, вроде об этом уже и многие не вспоминают, даже в Украине не все об этом хотят э, говорить. Но талантов у него тоже достаточно. И я это тоже прекрасно осознаю. Сколько? 20 лет у власти. И плюс он себе фактически пробил еще лимит на 16 лет. Но согласитесь, это на уровне э, таких рекордов вообще в системе российского правления, российской власти, там, если там вглубь на столетие посмотреть. Цензура всегда очень важный вопрос для любого государства. Сейчас проблема с, с коронавирусом по всему миру и вопрос заключается в том, насколько точны цифры по всей Украине заболевших и, к сожалению, умерших людей. Насколько власть не скрывает ту проблему, которая в Украине существует. Мне кажется, они не скрывают, но и, очевидно, не все договаривают. Тут же можно самому проанализировать. У нас страна с очень небольшим количеством тестирований. И, знаете, кто не делает тесты, никто и не болеет. Как бы. В принципе, тоже выход своего рода. Ну, понятно, слушайте, любая властная команда пытается все вещи, за которые они отвечают, как-то приукрасить вот У нас президент постоянно выступает Рассказывает, сколько самолетов прилетело из Китая Сколько они привезли р... Причаток и масок и так далее И так далее, всякого такого Но там говорить, что они там Тотально врут Ну, я не думаю Но <м elevation> не договаривать свою пользу Это тоже факт а, Роман, такой Передвинемся немножко в Москву в студию 60 минут вы там иногда выступали и опять же я вот поддержу своего брата эдуарда в том смысле что вы стойки оловян и и вы видели вот двух персонажей госпожу Скобею скобееву и ее мужа евгения попова заглядывали ли вы вообще в глаза этих людей и если да то что вы там увидели Геннадий, ну, меня дисквалифицировали, по-моему, год или уже больше назад из этой программы. Но вы знаете, ну что, они профессионалы своего дела, они опытные репортеры. Они все пришли именно с репортерства, с такой, с полевой работы. я просто вот как человек, работающий с микрофоном на улице, ну сейчас в меньшей степени, потому что на карантин, это всегда уважаю, это журналистика, так сказать, вот прямо от самого... Ну, земли к звездам вот они профессионалы но они на работе они выполняют приказы которые им дают вот и все какой-то там идеологии по поводу того что они говорят я не вижу и если завтра скажут что нужно отдать им Донбасс срочно украине отдать крым я уверен что они настолько опытные Настолько образованные люди, что они найдут прекрасные аргументы. И гляди, гляди, через 5-10 лет работы над тем, что нужно докупировать территорию соседнего государства, они даже смогут убедить частично российскую аудиторию. Но пока этот сценарий он фантастический. Ну смотрите, Роман, должны ли они в таком случае нести ответственность за свою э, пропаганду антиукраинскую? Я имею в виду в том смысле, что э, если мы вспомним историю, то очень многие пропагандисты, особенно э, в Германии в 30-х, 40-х года, э, годах, я не буду называть фамилии, понесли за это ответственность. Поэтому они могут быть профессионалами, но ответственность должны они нести за то, что они совершили или или нет. Вы знаете, однозначно, если простой вопрос, то да. Только я должен вас поправить. Ответственность они понесли не в 30-х годах, а в 45-м году. После того, как Третий Рейх был уничтожен. Да, да, да, все правильно. И, и в данном случае, конечно, у нас тоже в Украине любят поразмышлять о том, как будет здорово смотреться Путин в Гаге. Но история и реалии таковы, что... Я просто не вижу пока предпосылок, чтобы российская, российский политический класс был разрушен и эта страна каким-то образом изменила свою логику. Роман, смотрите, и... я, я, извиняюсь, что вас перебиваю, я имею в виду именно... А... Пропагандистов Соловьев, Скобеев, Ашенин, Попов и вот эта целая группа людей, которых вы лично знаете, должны ли они нести. Я не говорю сейчас про политический эстаблишмент России, я говорю именно про, про, про пропагандистов. Ну вообще-то я даже не соглашусь с термином пропаганда и пропагандисты, потому что слово. Оно в данном случае хоть и в таком негативном смысле используется, но пропаганда бывает и здорового образа жизни, и борьбы с курением, и всякого другого хорошего. А в данном случае это не пропаганда, это называется информационное преступление, это совсем другое. То есть они обнародуют вымышленные сюжеты, вымышленные новости, которые заставляют других людей идти воевать, умирать. И то есть это ведет к тяжким последствиям. И понятно, что за такие деяния ответственность должна быть. Но до суда тут, опять же, далеко. Видите, Дональд Трамп нам хоть Джевелинов подбросил, но не, не спешит объявить эмбарго российской нефти. А вот так вот могло бы все быстро измениться. А, Роман, а вот, например, нужно ли, скажем украине сделать свой пул э, своих пропагандистов ну как известно добро должно быть э, с кулаками может быть стоит э, кому-то из известных украинских журналистов к сожалению мы не знаем очень многих заняться вот точно такой же вот э, вещью как пропагандировать и давать отпор как вы считаете знаете, вот сравнивать как бы российскую и украинскую модели средств массовой информации просто некорректно. У нас так невозможно. Точно так же, как невозможно, мне кажется, в Соединенных Штатах, где ну, есть же средства информации, массовой информации, которые не восторгаются президентом Соединенных Штатов, которые его критикуют, говорят, что здесь он что-то не так сделал, здесь, и так далее, и так далее. В России же монополия на власть, и, и, и эта монополия на власть распространяется на, на, на средства массовой информации. Здесь все государственные и частные каналы, они э, транслируют тезисы э, Кремлевской администрации. Поэтому я, во-первых, не уверен, что как бы это надо, хотя иногда вот этот бардак в информационной сфере Украины, он, конечно, иногда просто удивляет, потому что у нас есть как минимум три, но откровенно, пророссийских канала, которые, несмотря на все действия, продолжают вещать, и люди там а, с выпущенными глазами рассказывают, что нет-нет, Россия не агрессор. Так бы. кто-то скажет, так там же русские флаги. Они говорят, да нет-нет, это, это, это все местные люди повесили. Когда кто-то говорит, так там же новейшие российские танки в модификации Т-72Б3, которая никуда не экспортировалась, кроме белорусов, по-моему. Они говорят, и вот все вот эти вот любые аргументы, в этом, в этом ключе, они просто отбрасываются, потому что ну, если человек или отрабатывает какую-то тему, или он просто, есть же люди, они в свои какие-то догмы верят как в Бога. И им, возможно, даже, если в их дом залетает российский снаряд, Потому что а они считают, что это сделали украинские военные, которые стоят рядышком, понимаете, и тоже страдают от такого огня. Ну, вот так вот. А, свобода слова – одно из главных составляющих а, демократического государства. А вы, как журналист, как вы можете оценить по десятибальной шкале а, свободу слова в Украине. И как э, продолжение, и влияет ли э, политический эстаблишмент Украины на э, свободу слова? Есть ли это влияние? По что, шкале от 0 до 10, ну, наверное, 6-7. Я объясню, почему. Потому что говорить-то ты можешь по большому-то счету э, найти средства массовой информации, которая будет э, отвечать твоему внутреннему миру и твоим взглядам особенно ну, в части внешней политики, это не проблема. Но, опять же, каналы у нас самые раскрученные, частные, и, соответственно, в той или иной степени редакции зависят от политических и экономических интересов собственника средств массовой информации. Я, ну, не знаю, насколько это... Плохо, мне кажется, во многих западных странах подобная система. То есть получается так, что есть финансово экономические группы, есть политические партии, которые за ними стоят и которые их обслуживают, и они же имеют средства массовой информации. Ну такой, такая партийность, как бы, может быть, в каком-то зародочном состоянии, но она присутствует. Но как бы там ни было, у нас достаточно средств массовой информации, где можно критиковать, ну по сути, всех, и как бы с российской моделью это просто несоизмеримо Роман? Каково сегодня влияние РПЦ на общественное мнение в Украине? И мы давно уже не слышали, когда-то был вопрос о том, что церковь разделена, украинское право, я имею в виду, я говорю только о православной церкви. Что сейчас происходит с православной церковью в Украине? Ну, как таковой раскол церковный, как интерпретируют это в России, он преодолен потому что теперь у нас есть своя в церковь, православная церковь Украины, возглавляет ее Эпифаний. И они занимают вот во всех таких вопросах не церкви, потому что церковь это же продолжение общества. И они как раз занимают по всем вопросам про украинскую позицию. Они помогают военным, помогают детям, помогают э, детям, которые остались в результате боевых действий без отцов. Э, вот занимаются такой, э, ну, как мне кажется, вот благородной деятельностью. А есть то, что э, так называемая Украинская Православная Церковь Московского Патриархата. Э, одно время она у нас называлась РПЦ в Украине так и называлась, потому что она как раз входит и в подчинение Кирилла, они там за него молятся регулярно, но они как бы, соответственно, как мне кажется, это такой деструктивный элемент с точки зрения государства, они не признают украинских порядков, они для у них начальство очевидное в Москве, у них большое большое количество число сторонников, но это как бы сути дела не, не меняет. И вот эта история с коронавирусом, она ä, показала всю подлость этих ä, ребят в рясах, потому что они ä, самые были активные нарушители карантина, вот сейчас Пасха была, 130 тысяч человек посетили, и именно только их храм, они наплевали на решение Зеленского, на решение правительства. Что это значит? Я не против, как бы, чтобы люди там Богу молились и Куда они выберут, какой храм они выберут, их дело. Но смысл в чем? Они, по сути, поставили под вопрос продолжение карантина для всей страны. А это значит экономические потери для всех. Если бы они пришли в храм и остались бы там на две недели на время обсервации, то это было бы прекрасно. А сейчас получается, что вот на лавры, где базируется как раз вот этот московский патриархат, они стали главным разносчиком коронавируса, потому что, когда все говорили, что, ребята, нельзя как бы тусоваться в одном месте, нельзя целоваться или целовать иконы без дезинфекции и так далее, и так далее, они посчитали, что их боженька спасет, есть смерть и среди этих священников, глава, глава лавры заболел, и люди, которые кричали о том, что о том, что это все вымысел, почему-то, и призывали приходить в храм и молиться. Когда заболели сами, почему-то они на Бога начали надеяться, а помчали все в больнице. Вы не знаете, почему? На Бога надейся, а сам не плашай. А, Роман, мы сейчас уходим на рекламную паузу. Оставайтесь, пожалуйста, на линии, дорогие радиослушатели. Мы вернемся через пару минут. Спасибо. Мы возвращаемся в программу Политинформания, Радио Народная волна Чикаго. И сегодня у нас в гостях замечательный украинский журналист Роман цимбалюк он шеф-корреспондент информационного агентства УНИАН. Роман, вы с нами? Конечно, обязательно и с вами. Спасибо. Перейдем к более такой, может быть, международной политике. И главный вопрос, надо ли Украине вступать в НАТО? И если да, то почему и что это Украине даст? Слушайте, ну давайте попробуем поразмышлять логично. Украина с момента образования как независимого государства в первом году, все это время, до сегодняшнего момента включительно, мы являемся нейтральной страной. Мы ни в какие военные блоки не входим. Отдали ядерную бомбу и сделали еще много разных глупостей в вопросах безопасности. И вот пришел прекрасный 2014 год. И страна, которая гарантировала нам суверенитет, независимость и главное – неприкосновенность границы она отжала часть нашей территории а именно 7 запятая и кажется 2% десятых процента продолжает вести на войну против украины и теперь задаемся вопросом правильно ли мы делали что весь этот период были настолько они и не могли предвидеть таких последствий и не вступали никуда. И сейчас, конечно, когда э, на фоне вот этого э, вторжения именно страны НАТО э, оказывают Украине военную, финансовую, и моральную, и санкционную, э, санкционное давление э, на Россию, и вся эта поддержка в сумме, э, она как бы говорит, что... Ну, у... Если кто-то и может помочь и поддержать украинское государство, это Запад. И вступать, и интегрироваться, и стремиться стать частью вот этих вот блоков, которые созданы в этой части мира, и экономических, как ЕС, и военных, как НАТО, вполне логично. Для меня альтернативы другой нет. Но нюанс в том, что даже сейчас, после всего того, что я вам сказал, чуть больше половины граждан Украины за интеграцию и вступление в альянс. То есть очень многие так ничего и не поняли. Я думал, что должно быть... Ну, как, каком, в каком процентном 73. отношении примерно? Я прошу прощения, что вас вперед, в каком процентном отношении вот эта часть граждан хотела бы, ну, условно говоря? По-моему, я вот последний опрос не могу сказать вам точно, когда я его смотрел, но где-то 54 до 60%. Где-то так. Чуть, ну, то есть я имею в виду, что это ну, да, можно так сформулировать как пограничное состояние. Потому что раз, общественное мнение это же э, не константа. всегда может к, э, по каким-то позициям э, мнение общества качаться. И вот здесь вот оно может окачнуться и будет меньше 50%. Вот э, я э, в этом плане. Так что еще все у нас впереди. Но мне кажется, просто. Политика россиян такова, что в Украине особо нет вариантов. Вот сейчас при Зеленском об этом меньше стали говорить, но что-то мне подсказывает, будут следующие выборы, и эта тема, она вернется, плюс не забывайте, у нас в Конституции в преамбуле написано, что НАТО и ЕС наше все. Естественно, Роман, мы хотели бы затронуть тему у восточной э, Украины, болезненная тема. А мои тести, тещи, они сами из Донецка. И когда я спросил у своей тещи, э, хотела бы ли она поехать в Донецк на могилу своего отца, она сказала, пока там а, находятся бандиты к сожалению посетить могилу своего отца я не могу а, такой вопрос по предложению дмитрия гордона известного журналиста и бизнесмена он считает, что вот восточные территории э, Украины надо оставить в покое, не забывать о них, поставить блокпосты или по израильскому типу окружить, значит, забором и заниматься своей экономикой, чтобы когда, значит, вот этот анклав увидит, как Украина поднимается они бы сами захотели вернуться в состав Украины. Как вы видите решение этой проблемы? Ну, отчасти с Дмитрием Гордоном я согласен, только это уже все сделано. Эта территория действительно, э, ну, может быть, там нет забора как такового, но там окопов э, километры нарыто, э, и позиции для танков, и для артиллерии, все там есть. Как бы. То есть это тоже с, с, стена ничем не хуже. А что касается э, оставить их в покое, таких никто не трогает. как бы. Слушайте, мы же защищаемся, и тут надо разобраться, э, их это кого. Мирные жители, пожалуйста, приезжают в Украину и за пенсией, и за продуктами. Сейчас в связи с карантином их никуда не выпускают. Там, но это, э, может, я надеюсь, временная мера, но э, тем не менее. А насчет того, что они сами вернутся, слушайте, эта территория под российским гнетом. Там еще у, у людей нет права голоса вообще. Понимаете? Вы думаете, э, ну давайте так. Опять же, вернемся на, 4, на, на 6 лет назад. Э, э, раньше Донец это было что? Это был экономический центр Украины, аэропорт по последнему слову техники. Голливудские певицы и американские звезды прилетали выступать в Донецк на Донбасс-арену. И куча-куча всего. Этот город и его выходцы руководили во многом украинским государством или оказывали влияние на политический курс. Теперь что? Аэропорт русские разрушили. Там комендантский час, вот сейчас уже сколько в Москве и в Донецке, соответственно, 23.40, все, там уже на улицу, на улицу вы не выйдете. И это длится, внимание, уже 6 лет. В Украине есть такое, по решению суда, есть такой домашний арест на ночное время. Так вот, они весь этот регион арестовали на 6 лет. Понимаете, когда вы говорите, они вернутся или они вернутся, вопрос так не стоит, если бы была возможность у этих людей вернуться, то, естественно, они бы это уже сделали, потому что Украина это сейчас цивилизация, потому что там, где Украина, где украинский флаг, пожалуйста, банкоматы, свобода передвижения, самолеты, хочешь... Ты с, с украинским паспортом, с Тризубом можешь полететь и в Европу без визы, пожалуйста, и в Россию, вот в Москве, вот у меня, вот, я бы показал свой паспорт, ну, на полочке лежит. А что у них? Они могут теперь поехать по своим аусвайсам, а, которые выдают им оккупационная администрация, исключительно в Российскую Федерацию. И вы хотите сказать, это что? А, такие привилегии русского мира? А, работы нет. Экономический коллапс, и заводы, русские освободители, ну, как бы попили на металлолом вместе с шахтами и освободили местное население от этого. И сейчас им предлагают: бери автомат. на Русский, мы будут тебе платить 15 тысяч рублей, и будешь служить в каком-то корпусе оккупационной, оккупационной армии. 15 тысяч рублей это 200 долларов роман да. а, а, я хотел бы уточнить но вот как мне кажется жители донецкой и луганской не считают себя украинцами как я это а, видел а, смотрел интервью и фильм выходил известные по моему а, ну, пивовара пивоварова а, пивоваров, алексей да, пивоварова пивоваров. и они не считают себя украинцами как с этим быть Подождите, вы имеете в виду фильм Певоварова, который сняли местные блогеры, потому что он да, туда да, сам да, не конечно, Да, именно это. А, а теперь внимание вопрос. Если вы смотрели этот фильм, потому что я его смотрел и с большим удовольствием, то вы то, что я сказал, вот можете пересмотреть этот фильм, вы убедитесь в том, что что я сказал это правда там девушка которая главная героиня она говорит что цитирую ополченцы ну они же мою машину не отжали как бы в четырнадцатом году у меня же маленькая део део матис если я не ошибаюсь то есть она проговаривает то что русские недосвободители грабили этот регион она об этом говорит а по поводу того, что они как бы не говорят об Украине, вы заметьте, в этом фильме, который делают люди на той территории, они вообще избегают слов и попыток проанализировать, что произошло в регионе там. Вообще. То есть они просто вот текущий момент э, зафиксирован. И все. А знаете, что... Ну, если вы скажете публично что-нибудь по поводу Украины позитивное, вас просто посадят на подвал, и все эти люди это прекрасно понимают. Поэтому они никаких вопросов не, не, не затрагивают, касающихся войны и мира, что же там произошло, кто виноват, как же это так. Но даже там проскаль... проскальзывают вот эти вот мысли, кто грабил этот регион после освобождения, как они тут в России рассказывают полуостров крым а, тоже непростая тема для украины а, лично для нас а, сомнений нет в том что полуостров крым оккупирован аннексирован а, в этом случае вопрос касается украина несет ли ответственность за то что Крым не развивался так, как мог бы развиваться, и поэтому, как говорится, Россия так легко его выражая современным языком отжала. Вы знаете, вы как бы немножечко здесь манипулируете в том плане, что это на России они так действуют. Они же вот Темы войны и мир вообще стараются не, не, не трогать. И как бы говорят, вот Украина там их плохо кормила, какие-то регионы, а, ну, у них там коррупция, поэтому произошло то, что произошло. А, все регионы Украины они развивались а, во многом так, как и все остальные. И зависели в первую очередь от местных элит. И полномочий у Крыма а, было столько же, сколько э, и у других регионов может быть даже даже больше, потому что у них, во-первых, была автономия э, при Украине. И э, я как бы не принимаю такие э, э, заявления. Вот вы говорите, а что он сейчас сильно развивается? Ну, ну я ну, поэтому вы, хочу да, узнать да, Роман. Я, я хочу чтобы По... вы поняли, извините, что вас прерываю, что я хотел бы именно от вас услышать. Я я прекрасно понимаю, о чем вы говорите. То есть э, для меня как и для всех живу, для многих, повторю, для многих, не для всех, для многих живущих э, в Чикаго, э, Крым это территория оккупированная и аннексированная. Но мы хотели бы, понимаете, от вас услышать именно, есть ли э, со стороны Украины упущения вот, какие-то в отношении я. этой территории? Вы знаете, я вообще за то, чтобы все несли ответственность за свои действия. И главная вина Украины в принципе, что она настолько ослабела и подставилась под, на российский меч. Это, я э, за это ответственность не снимаю. Теперь, что касается э, самого полуострова, э, масса э, вещей, которые там происходили, но, ну, знаете, у нас вообще государство немножко по-другому устроено. У нас, может, государство не слишком много дает, но при этом оно тебе не мешает жить. Именно Крым, он прекрасно развивался за счет туризма, все там было нормально. Я сегодня хотел бы еще раз у вас спросить о таком интересном человеке, как Михаил Николозович Саакашвили. А с история с ним конечно стоит романа потому что вот он был губернатором одесской области потом как-то его изгнали теперь он готовится к возвращению на какую должность никто не знает но готовится как-то он какой-то интересный такой наверное, триггер какой-то политики политического клана украины вот это вот так бы я бы выразился ну, я согласен мне кажется его судьба нам очень интересна, когда-то напишут много книг о нем. Но на сегодняшний день получается, что у Зеленского нет возможности даже через свою фракцию про продавить это назначение. Никто нам не объяснил какую функцию на него хотел бы возложить Зеленский. Потому что у нас же не президентская форма правления, а парламентско-президентская. Вот сейчас это становится очень четко ясно, что если парламент не контролируется президентом, президент превращается в английскую королеву. Ну, в нашем случае, конечно, Гетмана. Вот. Но решений нет. Поэтому... ну вот эти вот размышления на тему, какую же должность ему могут предложить, ну, у нас сейчас, э, я не просто так о кадровом голоде говорил, у нас там порядка 10 тысяч вакантных должностей, варианты есть, как бы, но э, мы же говорим о проведении каких-то изменений на уровне государства, и даже если бы его назначили вице-премьером, ну, я не знаю, у нас вице-премьеров много. Это вот в Соединенных Штатах один вице-президент. И он первый, как это? Не, не первый, но и не второй. А в нашем случае это может быть абсолютно декоративная должность. Роман, а существует ли в Украине политический голод на умных, интересных, харизматичных политиков или а, есть люди, а, которые, ну, к примеру, возьмем так а, условно, да, если вдруг завтра а, Владимир Зеленский подаст в отставку, чего я думаю не случится, но допустим, есть ли люди, которые а, смогут его заменить. На ваш взгляд? Такие места пустыми не бывают. Ну, понятно. Однозначно, что у нас сейчас как бы идет такое, мне кажется, обновление. И вот Зеленский и вообще вся партия «Слуга народа» во многом это новые лица. И это говорит о том, что общество устало от наших ребят, которые сколько нам там, 30 лет рассказывали э, не то про НАТО, не то про русский язык, не то еще какие-то там исторические темы. Вот И народ вот попробовал наш дорогой украинский таким образом экспериментировать. Просто я все-таки ну, хотел бы исходить из того, что э, выбрали Зеленского на 5 лет, ну вот ему еще 4 года пахать как рабу на галерах, э, если на российской терминологии пользоваться. А если э, выборы будут в срок, то, вы знаете, и лидеры подрастут, э, и много людей могут... Э, Заявить о себе о своих политических амбициях. Потому что тот же Зеленский, он же сделал что? У него был спринт на Новый год. Он заявил, что идет в президенты, а 21 апреля, то есть через небольшой срок, он стал президентом Украины. Так что тут тоже всякие могут быть возможности. Людей в Украине талантливых достаточно. Не все уехали в Штаты. Я знаю, у нас диаспора большая в Чикаго да да, да есть есть украинская целый, деревня целый да, район да. до да, да, а, роман такой вопрос юлия тимошенко это сбитый летчик политически и порошенко вот о двух этих людях хотелось бы пару слов услышать или все-таки у них есть какие-то еще перспективы влияния на украинскую политику ну, они мастодонты, очень опытные игроки. Вот просто надо определиться, что значит сбитый летчик. Они же в парламенте, они в актив, активной политике. У них у каждого своя хоть небольшая, но фракция. На следующих выборах с большой вероятностью они свои позиции укрепят. Потому что, ну, как всегда бывает, фракция «Слуг народа» очень большая. А те, кто у власти, они всегда разочаровывают, потому что не оправдывают надежды, и естественно людям за кого-то нужно голосовать, и это будут раскрученные проекты, а, так такие как Европейская солидарность, а, тот же бьют наш, не знаю, так подробности эти. Ну и если про российские силы, и туда тоже часть электората там Зеленского уйдет. Так что а, вопрос в том, что могут ли они занять топ позиции. Вот сейчас кажется, что нет, но через четыре года все может очень сильно измениться. А отношения, естественно, России и Украины. Да, это не просто сложные, это катастрофические, можно сказать, да. А, может быть, стоит Украине на какое-то время заморозить вообще какие-либо отношения с Россией, так как а, не с кем разговаривать в России. То есть, э, просто вот взять, заморозить отношения и не общаться. Пока, может быть, э, в России э, не придет э, адекватный, э, с новым, как говорил Горбачев, видением человек, мышлением, да. мышлением человек. И вот тогда можно будет разговаривать. Потому что, насколько я вижу, насколько я интересуюсь этой ситуацией, разговаривать в России не с кем. На ваш взгляд. А может быть, а стоит знаете... оформить развод уже окончательный? Ну, развод, он состоялся окончательно еще в 91 году, и сейчас это уже продолжение другой истории, это военное нападение. Но вот э, в плане разорвать отношения, так это уже все произошло. Это никаких контактов, по сути, между двумя государствами нет. Мы встречаемся теперь э, в 90% случаев исключительно с посредниками. То немцы нас мерят э, с русскими, то французы. ОБСЕ работает на этом направлении, а никаких переговоров нет. Ну, то есть, вот, ну, может быть, вы скажете, там посольство существует. Ну, в каком-то усеченном формате, да, есть там дипломаты, консульство работают. Вот такие люди, как я, могут в Москве получить украинский паспорт там, или продлить, или еще что-то. Но это же не но ну, межгосударственном уровне. Никто сюда не приезжает, и российские чиновники к нам не приезжают. Тема, которая на повестке дня, ну вот был вопрос газа, как бы, как-то его решили, а с войной все осталось, и э, вот сегодня была встреча, э, онлайн-встреча глав э, МИД нормандского формата с посредниками, о чем они договорились? Договорились договариваться, так что это такая ситуация тупиковая, и она уже произошла, я просто не думаю, что после того, как э, сменится, или если она когда-то сменится, власть в России, что-то изменится если честно. Роман, живут ли сегодня в Украине советские люди? В Чикаго, кстати, я бы сказал, что есть советские люди. А как вы видите, есть ли в Украине советские люди? Ну, конечно, я думаю, что процентов до 30 э, врать вам не буду. Масса людей, которые считают, что э, если ты... ну вот, Особенно в Крыму многие заблуждались. Они считали, что если придут будет поднят русский флаг, и они смогут выполнить свою мечту умереть в России, то пока они это еще не сделали, в смысле не умерли, что там не изменится. И тем самым народ хотел покататься на машине времени, вернуться в свои сытые в советские годы, когда небо светило ярче, колбаса была вкуснее. Но получилось так, что Крым захватили, а потом, когда случайно к Медведеву какие-то бабушки подошли и начали плакать ему, что как же можно за эти деньги жить, за эту российскую нищенскую пенсию жить в Крыму. То есть я не говорю, что украинские пенсии там лучше, но, но это точно не предел, к чему нужно стремиться. Вот. А он говорит... Просто денег нет. Держитесь. Понимаете? Вот такой вот полет на машине времени. Но э, в свободной Украине достаточно народа, которые э, думают примерно так, э, что вот он, многим нравится э, э, ТВ картинка, которая в России, что все одинаково, все говорят одинаковые слова, ну как в КПСС хвалят Путина. Путин летает на как грозит им на американцам. К счастью, Чикаго тоже. Так что будьте осторожны. Я просто знаю, что у вас там летал самолет э, в преддверии 9 мая, и они нацепили к этому самолету георгиевскую ленту, как сейчас называют его символом победы, но почему-то ввели этот символ победы в 2005 году, когда президентом уже был Путин. Спустя это сколько? 60 лет после событий 45 -го. а у нас остается не так много времени нам сейчас напомнить сколько у нас еще есть две-три минуты даже одна минута вот мне в этом году исполнилось 50 лет я хотел бы дожить до 120 как вы считаете вот в этот период времени да, 70 лет если варианты того что я увижу отношения украины и россии будут именно сестринскими братскими по-разному можно называть или это все-таки печально история закончена Закон, закончена Есть ли надежда у меня сестринских и братских отношений быть не может в принципе они могут так называть в России в том случае, если в конечном итоге захватит всю Украину, и потом будут это все распространять. Но на каком-то этапе отношения в любом случае нормани... могут нормализоваться. То есть, как это работает? Обычно окончание войны, и после этого мы считаем 20 лет, чтобы как минимум изменилось поколение, чтобы выросли люди, которые, у которых которые эти ужасы войны, они э, все-таки э, о них узнают, как в учебниках истории или в каких-то фильмах, они это лично не переживают. И потом какие-то контакты возможно, Они и сейчас есть, Ну, э, как сказал наш э, министр иностранных дел, что другой России у нас нет, это наш сосед, и как-то мы будем жить рядышком. Но э, мне кажется, сам план ваш прожить еще... Э, 50 Он великолепный, 50. да? <свят> Очень оптимистичный, <свят> и я даже должен сказать, что я возьму на вооружение эту. Я хочу вам пожелать <свят> то же самое, прожить долго, не болеть. К сожалению, наша передача заканчивается. Сказать вам огромное спасибо, спасибо за вам. ваше интервью, и я надеюсь, что это не последнее интервью. Мы не прощаемся. Мы не прощаемся, а нашим радиослушателям большое спасибо и берегите себя. Всего хорошего. Спасибо. Спасибо.